Друзья, всем доброе утро, добрый день, вечер или ночь В прошлом видео я просил вас собрать 500 лайков, если вам понравился такой формат В итоге, вы справились за день И набрали даже больше 500, вы набрали около 700 или 800 лайков, не помню точно Огромная вам, конечно, благодарность за вашу поддержку Мне стоило бы выпустить это видео пораньше, но возникли у меня непредвиденные обстоятельства О которых вы, возможно, узнаете в следующем влоге Сегодня мы с вами сделаем разбор сделок Плюс, а, поскольку долго не входило видео, еще бонус, а, мы с вами поговорим об анализе, о свечном анализе, свечном графике, об истории свечного анализа и так далее. Итак, смотрим первую ситуацию. Валютная пара австралийский доллар на взландский доллар Просматриваю айфреймы. Это у нас 30-минутный. Сейчас попробуйте, ребятки, сами проанализировать и сами понять, в какую сторону я буду звучать сделку. По, естественно, вашей логике как вы сами считаете. И потом сверьте свой анализ своим анализом. Может нажимать на паузу, анализировать и так далее. Просматриваю тайфрейм, это уже часовой у нас пошел. 15-минутный тайфрейм. Смотрю, что у нас здесь. Перехожу обратно на часовой. То есть я сам про себя анализирую, сейчас буду все это рисовать. Подбираю сумму сделки, 1600 рублей, 4% от депозита, и буду сходить на время экспирации 35 минут. Захожу я здесь на понижение. Теперь давайте разбираться, что я здесь нашел. Смотрите, 15 минут минутный тайфрейм. Рисую коррекцию и импульс. Это у нас фигура медвежий флаг, который указывает на понижение. Далее немножко приближаю и рисую здесь паттерн поглощения «Медвежье поглощение», которое также указывает на понижение. А далее, смотрите, я выделяю древко, древко медвежьего флага левым прямоугольником и выделяю середину этого древка, то есть это примерный потенциал коррекции. До сюда цена доходит и потом устремляется дальше на понижение. То есть мы с вами имеем формацию «Медвежий флаг» и «Медвежье поглощение», что в совокупности указывает на понижение. И как раз формация медвежьего поглощения возникла на середине древка. То есть уже потенциал исчерпан, и, скорее всего, цена пойдет дальше на понижение. Далее я перехожу на часовой таймфрейм, и здесь у нас вырисовывается вот такая картина. Рисую. Выделяю импульс на понижение, коррекцию. И здесь рисую локальную область сопротивления, от которой мы с вами должны оттолкнуться. Я думаю, область сопротивления ярко выражена. Это именно локальная область. Итак, весь анализ я вам рассказал, и давайте с вами дожидаться окончания сделки Итак, насчет свечного анализа, почему он пользуется такой популярностью? Во-первых, свечной анализ был придуман в 1700-1800 годах Это самый древний вид анализа графика И не помню имя человека, с помощью которого возник свечной анализ Но он был популярным на то время торговцем и очень успешно Давайте я даже посмотрю, как его звали Его звали... Если я правильно произнес Так вот, японцы еще в 1700-х годах анализировали эти графики Находили закономерности, различные паттерны И у них со временем приобреталось все больше и больше опыта Как я уже сказал, в то время было много войн И все эти события повлияли на терминологию свечного анализа А японские названия многих паттернов напоминают как бы о поле битвы У них имеются такие названия, как Три солдата, утреннее и ночное нападение, контратака и так далее. И они сравнивали торговлю со сражением. И если вот так вот думаться, то трейдеру тоже необходимо обладать навыками, которые помогут ему выигрывать сражение. Нужно быть стратегом, психологом, а не бояться соперничества, уметь вовремя отступать и так далее. Итак, к чему я веду? Как я уже сказал, свечной анализ, насколько я знаю, самый древний анализ из всех. И чем древнее какое-либо искусство, тем, естественно, больше было проб и ошибок Больше смысла в этом искусстве, анализ, я напоминаю, это искусство Больше всяческих фишек и тому подобное И только относительно недавно западные трейдеры приняли а, торговлю трейдеров с Востока Научились пользоваться свечным графиком И свечной график стал очень популярным, поскольку он очень многое может рассказать о рынке Как и любой другой анализ, свечной анализ он очень субъективен То есть не бывает каких-то четких, строгих свечных формаций Не бывает чего-то стопроцентно, не бывает чего-то такого, что всегда будет работать. Напоминаю, что паттерны следует рассматривать как логику движения цены. То есть, допустим, у нас здесь вырисовался паттерн медвежьего поглощения. Что это значит? Это значит, что медведи сейчас преобладают. То есть, цену тянут на понижение. Красная свеча, которая поглотила с собой зеленую свечу, указывает на то, что сил больше у продавцов. И следует здесь рассматривать движение на понижение. Учитывая также еще медвежий флаг. Не ищите паттерны строго именно так, как они нарисованы. Ищите именно логику Движение цены в этих паттернах Когда вы научитесь разбираться в свечном анализе Итак, остается 20 секунд Мы с вами словили уверенный импульс на понижение Пробой трендового уровня поддержки И мы отработали фигуру медвежьих флаг Сделка заходит в шикарный плюс Смотрим следующую валютную пару Евро, британский фунт Итак, я начинаю анализ Смотрю 15 минут таймфрейм Смотрю часовой таймфрейм Можете также вместе со мной анализировать Ставить на паузу И потом все сверять 30 минуты таймфрейм Снова 15-минутный. Подбираю время экспирации. Время экспирации 29 минут. И теперь подбираю сумму сделки. Ищу подтверждение для ситуации. Напоминаю, что у меня гибкая фиксированная сумма, которую я сам меняю, подстраиваю под ситуацию. Итак, сумма сделки 1200 рублей. Захожу здесь в... На повышение. Теперь смотрим анализ. Начинаем с часового таймфрейма. Рисую уровень поддержки. Мы видим, что цена у нас подошла к уровню поддержки и резко отскочила. Образовалась огромная тень снизу. То есть цену резко вытолкнули с этого уровня, что указывает на силу покупателей на данном уровне. Перехожу на таймфрейм 30 минут и обвожу э, зеленую свечу с огромной-с огромной тенью снизу. Это у нас также паттерн, указывающий на повышение. Я это обозначаю. И предполагаю, что следующая свеча у нас будет зеленая. Именно поэтому я зашел до конца жизни следующей следующие 30 минутной свечи. Надеюсь, это понятно. 15 минут тайфрейм. Обвожу область сопротивления локальную. И очередной паттерн поглощения. Только теперь бычье поглощение, которое указывает мне на повышение. У нас возникла уверенная такая зеленая свеча на повышение. Что означает возможный пробой локального уровня сопротивления, на который мы и зашли. И дальнейшее движение вверх То есть цена дошла у нас до, до уровня поддержки Здесь покупатели перехватили инициативу И начали толкать цены на повышение Это видно по свечам Итак, сделка заключена, давайте ждать ее окончания А, кстати, насчет субъективности, насчет неоднозначности свечного анализа да? Это, наоборот, может сыграть вам на руку Почему? Потому что вы в процессе опыта, в процессе торговли Подбирайте для себя лучшие паттерны для вашего конкретного рынка, для вашего конкретного времени То есть вы с того времени начнете понимать, для какой ситуации какие паттерны подойдут лучше всего Поскольку паттерны, напоминаю, что тоже зависит от условий Паттерны сами по себе не работают, они работают в совокупности Это просто напоминание в совокупности с трендом, с уровнем поддержки и сопротивления, с фигурами технического анализа, с другими паттернами и так далее Напоминаю про мультифреймовый анализ Важно анализировать все таймфреймы, чтобы понимать общую картину рынка Теперь давайте насчет психологии Смотрите, во-первых, был недавно комментарий, даже несколько комментариев И также вопросы ВКонтакте Люди торгуют на демо-счету, у них все прекрасно получается Переходят на реальный счет и моментально сливаются Почему так происходит? Смысл понять очень просто Поскольку демо-деньги это не ваши деньги, не деньги в принципе Это просто цифры на экране когда вы заливаете на брокера свой реальный депозит, свои реальные деньги, на вас уже начинают играть эмоции. И тогда у вас появляется как раз самый важный фактор в трейдинге – это психология. Психология здесь является абсолютно всем. Если вы не научитесь ее обуздывать, если вы не научитесь ее понимать, то вам здесь делать нечего. Я думаю, 90%. Заработка это психология Остальные 10 это торговая система, анализ и так далее При этом понимание психологии тоже влияет на анализ Давайте я объясню почему Смотрите, чисто теоретически цена на рынке всегда должна формироваться Независимо от того, какой она была в прошлом Но в действительности это совсем-совсем не так Здесь торговля происходит людьми, такими же, как мы с вами На них тоже действует психология И процесс Изменение цены зависит от психологии этих людей, а которые, в свою очередь, помнят прошлые движения цены, помнят закономерности и опираются на них, формируя какие-то свои решения. То есть, почему закономерности работают? Почему работает, например, простая линия МА, почему работают уровни поддержки и сопротивления? Поскольку такие же люди, как и мы с вами, их видят. И принимают на основе этого те или иные решения. Именно поэтому так важно понимать человеческую психологию. И смотрите, интересная ситуация. С одной стороны, сами люди решают, куда будет двигаться цена. И с другой стороны, уже цена решает действия людей. И вот существует такая тоненькая грань, которую важно понимать. Это и есть психология. Ну, надеюсь, вы поняли, как важна психология в трейдинге. Важно контролировать самого себя, это во-первых. И во-вторых, понимать людей. Смотрите, еще один пример. Возник у нас паттерн, опять же, на понижение, и что происходит? Покупатели в этот момент могут постараться поддержать рынок, чтобы удержать свои позиции, и с другой стороны медведи могут усилить давление, и начинается такая борьба покупателей и продавцов, то есть флет образуется. Существует много интересных таких примеров, которые важно понимать, то есть это сама логика движения цены. Итак, остается у нас 15 секунд, мы с вами словили пробитие локального уровня сопротивления. Цена у нас пошла на повышение и сделка заходит в плюс Итак, друзья, две ситуации мы с вами разобрали Поделился с вами своими знаниями, своим опытом Теперь некоторые вопросы насчет проекта, который я собираюсь сделать Проект пока задерживается, он пока не готов Не буду ничего вам обещать, постараюсь сделать в ближайшее время Могу вам гарантировать только то, что я его обязательно сделаю Итак, что еще? Вроде стрейдинга все, я думаю, вопросов больше быть не должно Если есть какие-то вопросы, задавайте в комментариях Пишите кстати, в комментариях ваше мнение, какую-то вашу обратную связь, предлагайте тему, задавайте вопросы, я стараюсь всем отвечать. О каких-то жизненных моих ситуациях вы узнаете во влоге, который будет опять же в ближайшее время. И... и все. Всем огромное спасибо за просмотр, всем желаю всего самого наилучшего, всем профита, торгуйте, друзья, побеждайте и всем пока.